В соответствии с указом президента России Владимира Путина в 2012 году Министерством образования и науки Российской Федерации был запущен проект 510, направленный на повышение конкурентной способности российских вузов и попадание не менее пяти университетов в сотню лучших, по версии трех авторитетных международных рейтингов Times Higher Education, Quackary Symmons и «Академик Ranking of World Universities. Казанский университет сотрудничает с Times Higher Education. Мы, уже, мы стараемся регулярно, ежегодно, в рамках того соглашения, которое у нас есть с компанией Times Higher Education, который является одним из разработчиков ключевого рейтинга, в котором позиционируется наш ВУЗ, ежегодно проводить мероприятие, на котором бы мы, в первую очередь бы продвигали для международной научной и академической общественности основные наши проекты, основные наши достижения и важнейшие результаты нашей деятельности. Первым таким мероприятием, организованным совместно с Times Higher Education, в 2018 году стал первый в истории саммит передовых научных исследований Times Higher Education в Евразийском регионе, прошедшим на площадке Казанского университета. По итогам саммита был анонсирован рейтинг ведущих стран Евразийского региона, и Казанский университет занял в нем десятое место. А в 2019 году состоялся The Digital Transformation Forum, участие в котором приняли исследователи и высшее руководство из образовательного сектора со всего мира. Отметим, что форум прошел 215 летний юбилей университета. А в этом году, 21 октября, The Digital Transformation Forum пройдет в Казанском университете уже во второй раз, также в партнерстве с Times Higher Education. Он пройдет впервые на цифровой платформе компании Times High Education. Виртуальный формат этого мероприятия, он вынужденный ну, в силу известных обстоятельств. В первую очередь то, что э, пандемия... Это с одной стороны большой плюс. Если раньше э, иностранцев у нас участвовало порядка 200-250 человек, то сейчас вот, по э, тем предварительным данным, которые дает Times High Education, уже полторы тысячи записавшихся на это мероприятие. На форуме участники из разных стран обсудят вопросы цифровизации образования и науки в условиях пандемии. Основные секции форума будут посвящены ключевым направлениям деятельности Казанского университета – медицина, нефть и газ, инфокоммуникационные технологии и педагогика. Мы очень рассчитываем, что помимо вот Такого общего эффекта это позволит еще по, не только по общему направлению повысить узнаваемость нашего университета в академической среде, но также и по специальным направлениям, где мы фокусируем наши основные ресурсы. Важно, что Казанский университет стабильно поднимается в авторитетных международных рейтингах университетов, не только в Times Higher Education, но и в таких, как Уэкруэль Саймонс и Academic Rankings of World Universities. Диана